Добрый день, меня зовут Лев Алексеевский и сегодня хотел бы рассказать о возможностях использования скриптов в библиотеке Qt. Для тех, кто не знает, скрипт это программа, написанная на скриптовом языке, а скриптовый язык, в свою очередь, это язык программы, на котором не требует процесса компиляции, то есть перевода исходного кода в машинный код. Программа, написанная на скриптовом языке, она исполняется как есть, специальными программами-интерпретаторами, и из-за чего обычно страдает производительность. Однако, такие программы имеют одно несправимое преимущество, а связано оно с тем, что мы можем очень легко модифицировать код. Из-за того, что процесс компиляции исключен, мы меняем исходный код практически на лету, и со следующим запуском уже программа будет работать иначе. Итак, для чего нужны Скриптовые языки в программах написанных на обычных компилируемых языках, каким в частности является язык C. А нужны они для того, если мы хотим какую-то часть программы вынести и сделать настраиваемую. То есть, чтобы пользователи или уж там не знаю производитель, но тем не менее, чтобы он имел легкий доступ к каким-то функциям программы. И мог бы оперативно менять, настраивать что-то, и, и тем самым повышая гибкость всей программы в целом. Итак, в Qt используется язык QtScript. Что же это за язык такой? Читаем в Википедии, скриптовый язык, и, т, т, т, т. он основан на стандарте ECMAScript. script. Смотрим. Что за ECMAScript. И видим, что это э, некий стандарт, который является базовым для таких языков, как JavaScript, g и ActionScript. А JavaScript, конечно, всем известен, особенно веб-разработчикам. Это весьма популярный скриптовый язык. То есть, э, таким образом мы можем сказать, что в Qt можно использовать, ну, с некоторыми допущениями, э, JavaScript. Итак, перейдем от слов к делу как всегда у меня создана некая, некая заготовка проекта мы видим основную форму и несколько элементов здесь два текстовых редактора один текстовый редактор для исходного кода скрипта второй для результата исполнения этого скрипта кнопку для которой запускает исполнение скрипта и combo итак смотрите например я хочу чтобы в моем комбо-боксе пользователь мог выбрать из определенного набора допустимых значений. Что я делаю? Я, конечно, иду в редактор этого комбо-бокса и задаю эти значения. 1, 2, 3. Все. Теперь, если пользователь, например, захочет, чтобы здесь было не только 1, 2, 3, а еще 1, 2, 3, 4, то мне придется идти сюда в редактор или, конечно, программно как-то менять, но тем не менее у меня жестко зашито это в коде. И э, в этом случае мне придется э, поменять, э, изменить что-то в проекте, перекомпилировать его, создать новый дистрибутив, с новой версии и распространить, э, если у меня не один пользователь, да, распространить среди всех пользователей. Это весьма какой-то трудозатратный вариант, да, как мы видим, только ради того, чтобы добавить еще одно значение. Мы можем пойти другим путем. Мы можем создать файл, в котором будет содержаться список допустимых значений для этого комбо бокса 1, 2, 3, 4. И в этом случае мы повышаем гибкость. То есть, в случае, если пользователь вдруг захотел добавить еще, там, не знаю, 6 то мы здесь так меняем и при следующем запуске, или, на ну, не знаю, в зависимости от того, как мы сделаем, может быть, при следующем э -э нажатии на комбо бокс, мы подгрузим э этот измененный файл и новые значения, да. Однако допустим, пользователь захотел уже после того, как мы ему все тоже отдали он захотел, э чтобы значения были от 1 до 1000. Но в этом случае нам придется Довольно долго здесь писать или, не знаю, пользоваться Excel еще какими-то средствами, чтобы вот этот список расширить до 1000. А теперь, допустим, что он захотел, или, не знаю, он или другой пользователь захотел, чтобы у него были только нечетные числа. Ну, соответственно, видим, сколько усилий придется затратить, чтобы сделать вот такую настройку а более того может случиться так что вот этот список то есть эти вот настройки лет вот поведения э, программы оно не будет таким статичным то есть вот один раз и навсегда а допустим не знаю будет зависеть от каких то э, переменных которые динамически меняются во времени то есть ну допустим не знаю от времени суток вот днем э, должны быть нечетные э, числа а вечером должны быть четные это мы уже никак э, здесь не сможем учесть мы конечно можем это прописать в, в коде жестко опять таки жестко что до обеда нечетные после обеда четные да, например но опять таки мы в, в данном случае видим как это все не гибко если мы что то хотим изменить опять мы должны изменить исходный код компилировать, создать новый дистрибутив распространить между пользователями. И в этом случае э, хорошим вариантом является как раз использование скриптов. Потому что вместо вот такого файла у нас будет файл с скриптовой под программой, в которой, например, будет как бы... Ну, я условно пишу. Некая функция, в которой... Ну, я в данном случае как раз использую синтаксис... JavaScript, поскольку мы его, собственно, и будем использовать. Я создаю некий массив. И дальше, например, да, в цикле я как-то его заполняю, да, этот массив. И в конце я возвращаю этот массив в качестве результата выполнения функции. И вот если у меня будет возможность вызвать вот эту подпрограмму скриптовую, мне не надо будет ее перекомпилировать, я могу здесь вот прямо сходу все менять. да? И э, результат, возвращенный этой функцией, буду э, им заполнять возможные э, значения значение комбо-бокса. В этом случае у меня практически моя гибкость становится бесконечной, потому что я здесь могу напрограммировать все, что я захочу. Итак, давайте перейдем, собственно, непосредственно к примеру. Для того, чтобы использовать QtScript в проекте Qt, мы должны подключить соответствующий модуль. Называется он просто скрипт. Класс, который, который позволяет нам запускать скриптовые подпрограммы, называется qscript. Engine, То есть скриптовый движок. Я сразу создаю член класса э, основной формы э, CoolScript Engine, потому что я не хочу их создавать каждый раз. Называю его Engine. Э, и создаю слот нажатия на кнопку. Так. Для начала я вытащу э, текст исходный код нашей скриптовой программы э, Нажал его скрипт код так я обращаюсь к редактору TE Script и методом to plain text я получаю текст нашего скрипта. Теперь для того, чтобы выполнить этот скрипт, я должен обратиться к объекту, тому самому QScriptEngine, и вызвать метод Evaluate, в который я передаю исходный текст моей программы. Соответственно, script code. И теперь такой момент вот эта функция мы видим она возвращает объект класса q value что же это за э, результат функции evaluate script value result, я его назову э, а я чуть позже объясню что это за результат выполнение скрипта это же как бы не функция у которой есть э, возвращаемое значение а результат мы выведем во второй текст edit result set plain text result и здесь мы видим ряд функций чтобы приводить, приводить к различным типам этот самый script value, ну, мы переводим его просто к строке. И, собственно, мы можем запускать. И я пишу, допустим, 10 плюс 20. Мы видим результат 30. Что это значит? Что, то есть результат исполнения вот этого скрипта 30. Результат исполнения скрипта – это последнее выражение в скрипте. То есть, вот, например, вот такое, такая строчка равно в качестве результата нам дало undefined неопределенный, то есть нет результата. А почему? Потому что это операция присваивания, это не выражение. Если мы уже дальше напишем здесь res, как выражение, то мы получим те самые 243. То есть, понятно, последней строчкой мы должны написать то, что мы хотим видеть в качестве результата исполнения скрипта. Хорошо. Теперь мы можем перейти вот к тому самому примеру, который я уже сказал. Мы создаем массив и пишем цикл. И равно 0, и меньше 100 И плюс-плюс. И здесь пишем S, И Т равно Ну, допустим, и, э, и квадрат. И мы видим, мы видим, что действительно получили список. Теперь давайте, э, собственно, э, выведем его в комбо-бокс. Для этого я беру тот же самый result to string, и использую метод split, то есть разбиение строки на список строчек через запятую, да? то есть для этого создаю объект класса qStringList, называю его values. И после этого пишу ComboBox, Add Items и передаю в него список строк. Только перед этим я хочу очистить ComboBox, иначе все время будут только добавляться элементы. Ой, Clear. Все. Итак, мы снова запускаем. К сожалению, ничего не сохранилось, но я сейчас быстро напишу э, массив s. Дальше i равно нулю и меньше 100. Пусть будет 101. И э, плюс плюс. И здесь присваиваю отдельным элементом. Массива и в квадрате. И в конце пишу, что с это результат исполнения скрипта. Мы видим опять здесь вот этот список. И в комбо-боксе действительно вот до, до 10 тысяч значения квадраты То есть функции и квадрат, как бы, да, x квадрат. Хорошо. Ну, давайте теперь вот как-то я покажу, что можно... Вот, допустим, мы хотим что-то изменить. Немножко такой надуманный вариант. Но я пишу math.sinus. И здесь пишу и делить на 100. Опять запускаю. И мы видим в combo боксе у нас значение функции синуса шагом 1 сотэ по x да, до э, синуса единицы ну с одной стороны вроде как выдуманный вариант а с другой стороны вдруг мы хотим э, пишем игрушку и это не знаю враг или не знаю какая-нибудь колючка которая летает по кругу и в таком случае мы пишем синус пишем косинус э, и синус там для x косинус для y и это у нас будет описание движения по кругу, по окруженности да, нашей колючки. Вот. При этом мы можем что-то поменять, колючка начнет летать там по эллипсу, допустим. Уже интересно. И теперь, ну, все это можно было также вот в этом вот самом списке, в принципе, предусмотреть, да. А теперь то, что мы не, мог, не, не можем просто настройками заранее определить. Я напишу так. Я введу еще одну переменную, пусть она называется carDate равно new_date, то есть объект класса дата-время, и it будет равняться current_date.get функция get full year так плюс и ну конечно до сотой может и не нужно но я пишу 5 и что это значит это значит что я хочу чтобы в Combo боксе были э, выбирался год допустим но не все года там от рождества Христова христовые до да, 2000 -го года, а только например текущий год и следующие четыре. Вполне возможный вариант, да? Вот и есть 2010. Да, вот я тут баловался, я уже поменял год на 2010. Вот как раз мне будет повод поменять обратно. Ставлю 2014. Поменяю. И сейчас еще раз запускаю. И мы видим уже от 2014 до 2018. -го. То есть у нас список этот динамический. Он зависит от динамической личности. Вот какой сейчас год. Вот, от этого зависит, какой список допустимых значений будет. Но я думаю, сразу у вас возникла вопрос, откуда я узнал про функцию getFullYear. В этом случае нам, как всегда, на помощь приходит очень хорошо описанная документация Qt. Переходим в раздел QtScript. Script. И здесь вот есть раздел, который называется ECMA Script Compatibility. То есть совместимость с ECMA. И здесь вот ссылка, где описаны основные типы данных вот в этом скриптовом языке их функции, какие то функции по конвертации из одного типа в другой ну тут различные еще объекты например регулярные выражения, математические функции в общем все здесь более менее описано но на самом деле возможности Qt script не ограничиваются вот этим что там описано а в частности, например, мы можем внедрять объекты различных э, классов прямо э, из кода C++ в те самые скрипты. Можем, наоборот, вытаскивать оттуда объекты различных классов. Но об этом в следующем видео. А на сегодня все. Спасибо. До свидания.